Дети взрослые выросли уже За границу уехали кто где И теперь я один и ты одна Мы сидим у окна и ждем звонка Если что-то у них идет не так Никогда не расскажут что и как Я и сам говорил, ну что ты, мам Не расстраивайся, я всегда помогал, всегда ходил Просто все потому, что рядом жил А мои далеко за рубежом И остался лишь год, да мы вдвоем Я все время о вас вспоминаю Я молюсь за вас каждую ночь Только сейчас твою мать понимаю Так и мне вас теперь не хватает Нет успеха и мало тепла И без вас каждый жить привыкает Позвони иногда Не волнуйтесь, за нас все в порядке Как всегда мы неплохо живем Иногда погулять в нашем парке Мы выходим и кофе попьем Фотографии мы получили Любоваясь, красивая ты Пусть сбываются все твои мечты Не стесняйтесь, звоните, я прошу Если вам очень надо, помогу Если будет проблема, прилечу Каждый день Бога я за вас молю Начинайте свой день благословясь, За себя помолитесь и за нас, Проживая просите день за днем, Ведь Господь есть везде и во всем.